Депрессия Невероятно жуткое состояние При котором Человеку не хочется жить Он не может творить, работать, думать Воспринимать реально мир Он отказывается зачастую работать Не может любить Полная апатия Полное непринятие По сути он душевно болен Врачи предлагают медикаментозное вмешательство. С их точки зрения, депрессия – это болезнь, которая лечится, естественно, таблетками, как они считают. С моей точки зрения, депрессия – это слабая мотивация. Это много лишнего свободного времени. По сути человек находящийся в депрессии он впечатлителен он слаб духом он не уверен в себе у него слабая мотивация он не верит в собственные силы мало доверяет людям жалуются на жизнь на бога на кого угодно только лишь не на себя считая себя жертвой жертвой обстоятельств Люди впадают в депрессию, когда происходит нечто ужасное, ужасное в их жизни. Какие-то события, какие-то стрессы, конфликты. Он упирается в стену непонимания, непринятия со стороны общества. Он, по сути, остается один, уверовав в то, что никому не нужен, даже себе. Я считаю, что депрессия не является болезнью. Это психологическая ошибка, уловка. Это лабиринт, это собственная ловушка если у вас нет свободного времени на депрессию, если вы верите в себя, если у вас полно сил жить, жить если у вас сильная мотивация, даже если вы один, даже если кто-то в семье умер, если у вас дети, либо нет, кем бы вы ни работали, где бы ни находились, какое расповедания не были, вес, рост, возраст, пол, значения не имеет совершенно. Вы никогда не попадете в депрессию, если будете отчаянно сражаться за свое счастье, за свою собственную жизнь. Люди, которые находятся в депрессии, они опустошены. Они не верят в то, что вокруг находится счастье. Они верят, не верят вообще в его существование. Они хотят уйти из жизни, но очень часто они боятся этого сделать, у них кишка, как говорится, тонка, для того, чтобы наложить на себе руки. Им больно, страшно. Они депрессируют, принимают таблетки, кто-то принимает наркотики, кто-то алкоголь, кто часто курит, чашку за чашкой пьет кофе, кто-то бросает работу, уходит из семьи и так далее. Люди закрываются. Они считают, что таблетки теперь им помогут. Они полагают, что есть у какого-либо специалиста какое-то слово, либо какая-то кнопка, благодаря которым он из этого состояния вдруг вылезет. Это неправда. Из депрессии можно выйти лишь самому, четко поняв, что это не болезнь. Это тупик, в который человек зашел сам. Нужно всего лишь открыть глаза и сказать себе честно, что я обленился, что у меня нет желания жить, потому что я слаб, не целеустремлен, недостаточно силен, убедителен, мало верю в себя, в людей, в жизнь, в Бога. И только лишь после этого Состояние депрессии уйдет, когда вы найдете новую работу, новое знакомство, новое хобби. Займитесь спортом, сядете на диету, поверите в собственные силы, начнете читать, писать, фотографировать, рисовать. Обратитесь к Богу, к людям. С этого момента депрессия начнет уходить. Не обязательно обращаться даже к специалистам. Силы есть внутри каждого. Каждый для себя и враг, и друг. Состояние депрессии – это подсознательный выбор. Если вы поверите в собственные силы, никто вам больше не потребуется. Вы всегда сможете черпать силы прямо изнутри. Не сдавайтесь, не останавливайтесь, не ходите к врачам и не принимайте таблетки. Поверьте в то, что депрессия не болезнь. От нее можно избавиться лишь при одном условии, если вы хотите жить.